Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд объединяет людей со всего мира для финансовой взаимопомощи деньгами. А мы являемся инвестиционно МЛМ проектом. Наш фонд это рабочие места и социальная значимость нашего фонда в том, что мы даем людям возможность зарабатывать, кормить свои семьи. Мы охватываем осва... Огромный пласт населения нетрудоспособного, пенсионного, людей, которых сократились работы и, и молодежи. Наша цель – как можно больше людей научить зарабатывать в интернете, осваивать новую профессию сетевика, чтобы жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Основан наш фонд 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда – это Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. И я сейчас, ребята, познакомлю вас именно с кабинетом, чтобы те, которые не знают, могли ну, сделать для себя выводы. Значит, что я хочу в первую очередь сказать. Работаем мы, это наш, наш проект, работает с, с рублями. И вывод денежных средств. Если вам нужны доллары, то вы всегда можете поставить на вывод на Perfect Money. Мы работаем с платежными системами такими, как Perfect Money и Pair кошелек. На Perfect вы ставите на вывод в рублях, а на, вам на Perfect приходит в долларах. А на Pair приходит вам в рублях. Что хочу, ребята, сказать по поводу те которые еще не знают и э, не зарегистрировались и еще не активировались а в разделе после того как вы зарегистрировались подтвердили свою регистрацию а, через свою почту у нас регистрация вывод денежных средств и а, перевод между партнерами внутренний а, а, обязательно подтверждается через вашу почту. Поэтому прежде чем а, регистрироваться, проверьте в рабочем ли состоянии ваша почта. А уже затем проводите регистрацию. Как только выставляете галочку, чтобы с регистрацией согласны, перед вами откроется пользовательское соглашение оферта. Я советую всем прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни, конечно, к вашему спонсору. В разделе финансы у нас есть разделы, такие как Пополнение. На пополнение у нас подключена касса Фрей, где вы можете пополнить с любой платежной системы, а также с карточек Сбербанка. А вывод денежных средств, как я уже сказала, у нас на Perfect Money и на Payer кошелек. Перевод между партнерами осуществляется с 1 рубля. Вывод у нас с две, э, можно выводить с 200 рублей. После того, как только вы подтвердили регистрацию вашего, через вашу почту, перед вами откроется вот такой вот кабинет. Ребята, я всем советую, пропишите, пожалуйста, скайпы или э, телеграм, пропишите свой номер телефона а, и, конечно, пропишите свои э, электронные кошельки куда вы будете выводить заработанные денежные средства. Установите аватар. Согласитесь со мной, что а, аватар нужен а, в обязательном порядке. Видеть а, с, своего партнера, а, с кем ты будешь работать. Выбирается фотография с вашего компьютера или же с телефона. Как только приходит код от вашей фотографии, вы нажимаете кнопочку «Загрузить» и «Аватар» устанавливается. После того, как вы все прописали, нажимаете кнопочку «Сохранить», чтобы вся информация о вас сохранилась у вас в профиле. Для чего это нужно? А для того, чтобы ваш спонсор видел о том, что мог открыть свой кабинет и посмотреть, есть связь с вами. Почему? Да потому что у нас управляемый бизнес, у нас выставляет брони на некоторых площадках ваш спонсор. И вы точно так будете спонсор, и чтобы ваши партнеры могли в любое время открыть кабинет, посмотреть в разделе профиль, связь спонсора. Как вы видите, здесь указан, видите, спонсор. Это логин спонсора, телефон спонсора, почта спонсора и его страничка спонсора и скайп спонсора. Вот для чего это нужно прописывать, ребята. Ну и теперь начнем знакомство именно с, по кабинету с нашими площадками. Такие площадки у нас есть в нашем фонде. Это на сегодняшний день у нас две инвестиционные площадки. Это инвестиции на бизнес в земле в городе Сочи и Адлери. И есть такая инвестиционная игра «Сейфы от World Money». Инвестировать можно в бизнес на земле с 500 тысяч, миллион и выше. Здесь заключается официальный договор с администрацией и с адвокатом. Инвестиционная игра вы можете инвестировать с 500 рублей, 2,5 и 5 тысяч. Есть две автопрограммы. Это автопрограмма «Энергомини», где можно начинать бизнес свой с 500 рублей. Есть такая программа, как «Автоэнерго». А это можно начинать с 30 тысяч. А на «Энергомини» вы за один круг зарабатываете 39 750 рублей. А на автопрограмме «Энерго» вы зарабатываете за один круг 2 миллиона 400 тысяч. Есть такая площадка, как «World Money». Здесь можно начинать бизнес с одной тысячи. И за один круг вы делаете, получаете на баланс для вывода 86 тысяч. И плюс за 20 тысяч у вас активируется наша крутая площадка «Голден Ринг». Это первая ворота к большим деньгам на эту площадку Golden Ring. Есть такая площадка социальная, ПДИ. А, и только на этой площадке у нас есть в обязательном порядке еж, э, как, э, через каждые 14 дней а, есть абонентская плата 100 рублей. Поэтому прежде чем активировать эту площадку, позвоните своему спонсору и спросите, чтобы он вам рассказал все подробно об этой площадке. А Просто так не надо ее активировать, ребята. Я вам не советую. Есть такая площадка Golden Ring Mini. Это вторые ворота на площадку Golden Ring. Можно начинать с 2000, с 4000. И выходите на эту площадку Golden Ring, на нашу крутую площадку. Есть площадка Бухома. Будь дома, эта площадка, она стоит у нас нет на ней закольцовки, она у нас стоит совершенно отдельно. Здесь всего лишь один рабочий стол. Вход на эту площадку составляет 500 рублей, и за один круг вы зарабатываете 3 есть площадка «Клевер Мини». на этой площадке вход составляет 300 рублей, а выход с этой площадки 18 750 рублей. Есть площадка Клевер, этой площадке одинаковый маркетинг, и вход на эту площадку составляет 3000, а выход с этой площадки 187 500 рублей. В разделе «Партнеры» ваши отображаются партнеры а, до пятого уровня и есть ваша реферальная ссылка. В промо-материалах у нас есть а, слайды а, по а, всем площадкам и плюс а, есть а, баннеры, где вы можете ставить эти баннеры, скачать и ставить баннеры на рекламных площадках. Итак, значит у нас... Есть уникальная закольцовка. Закольцовка это таких площадок, как работая на площадке Golden Ring Mini, мы получаем пассивный доход по двум клеверам. Это клевер. И клевер мини и клевер площадка клевер, где получаете пассивный доход на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. На площадке Golden Ring, работая, вы получаете пассивный доход по площадке World Money и по площадке ПДИ. Вот такая у нас уникальная есть закольцовка. Ну, а теперь давайте, ребята, перейдем именно. Разберем маркетинг. А по поводу маркетинга на каждой площадке у нас есть а, слайды и ролики а, по маркетингу. А, начнем мы сегодня а, презентацию именно с площадки «Автоэнергомини». Почему? Да потому что она у нас недавно стартовала. А, а, на ней пришли уже много партнеров, которые зарабатывают э, именно на этой площадке. А остальные площадочки мы разберем в течение вебинара. Значит, что я хочу сказать по этой площадке. Ребята, а здесь всего лишь а, 5 рабочих столов. Как вы видите, что выплаты у нас идут а, а, еще с двух столов. Этот стол у нас пятый. Это а, полностью стол выплат. Здесь можно работать по несколько стратегий. Здесь нет в обязательном порядке, как у нас на других площадках покупается первый стол. Нет у нас на этой площадке. Вы можете начинать свой бизнес со второго стола с тысячу, можете начинать с третьего стола, можете начинать с четвертого и можно начинать даже с пятого приглашать, активировать пятый стол за 12 тысяч и пригласили, получили, пригласили, получили, пригласили, получили. Но я сегодня вам расскажу, как начать бизнес всего лишь с 500 рублей. Вы активировали наш бизнес полностью управляемый и поэтому активировали, выставите пожалуйста бронь, чтобы ваш новый партнер пришел именно, стал туда, куда вы выставили бронь. Значит, приходит первый партнер, становится вам на это место. Это место всегда идет реинвест за спонсором. У вас открывается заново первый стол. Приходит второй партнер. У вас 500 рублей приплюсовывается к третьему партнеру. И у вас идет автоматическая покупка второго стола за 1000 рублей. Первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете 750 рублей на баланс для вывода, а 200 рублей получает, 250 рублей получает ваш спонсор. А второй партнер закрыл первый стол, приходит к вам, становится на это место, приплюсовывается к третьему партнеру. И идет автоактивация за 2000 третьего стола. Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит становится к вам на это место. И 2000 приплюсовывается к третьему партнеру. Это полностью и ко второму это полностью стол накопительный. Здесь накапливается 6000 на покупку четвертого стола. Итак. Первый партнер закрыл свой третий стол и приходит, становится к вам на это место. И вы получаете 3000 на баланс для вывода, 1000 получает ваш спонсор, а за 2000 у вас идет реинвест этого четвертого стола по броне, вернее реинвест третьего стола, и вы можете выставить бронь, под любого своего партнера, которому хотите вы помочь. Вот, например, второй партнер пригласил всего лишь два, вы выставляете, и по вашей броне ваш клон закрывает этому третьему партнеру, вернее, второму партнеру, или третьему, и приходит, он становится к вам на это место. 6000 идет накопительный. Этот партнер закрыл свой стол накопительный, и приходит, становится к вам на это место. И... С второго, с третьего партнера идет в накопительность. С накопительного идет автопокупка за 12 тысяч именно уже вашего зарплатного стола. Ваш пер... первый партнер закрыл свой четвертый стол и приходит, становится на это место. И приносит вам на баланс для вывода. Второй партнер, то же самое, приносит вам 12 тысяч. Третий партнер. В нашем бизнесе, ребята, только дубликации своего спонсора. Дружить нужно со своим спонсором. Будете дубли... делать дубликацию, вам будет спонсор помогать». А если спонсоры видят, что вы сидите и ничего не делаете, нет на вашей страничке никаких постов, нет никакой ни рекламы, не делаете, не ходите на вебинары, ну, как может спонсор помогать человеку, который не хочет делать себе бизнес? Поэтому, ребята, реклама нашего, вашего и на, нашего бизнеса нужна в обязательном порядке. Для этого и существуют рекламные площадки. А я советую всем делать рекламу только на платных площадках. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. На бесплатном там сидят только одни халявщики, которые ищут халява, забегай, здесь там, 100 рублей, живая очередь. Нам они такие не нужны. Мы не центр по реабилитации, Халявщиков. Мы ведем серьезный-серьезный бизнес. Поэтому я вам всем советую делать именно на платных рекламных площадках, где э, сидят э, такие же э, серьезные бизнесмены, как мы с вами. Ну и теперь давайте разберем маркетинг именно золотого кольца мини, Golden Ring мини. Чем хорош этот эта площадка, ребята, она нам дает, открывает путь к большим деньгам. На площадке Golden Ring там вход 20 тысяч. Но не для всех партнеров он доступен. Но поэтому наш админ сделал именно вот такую вот маленькую площадочку, где вы можете войти через удвоитель. Это 2000 можно сразу же миновать удвоитель и заходить сразу же на первый блок за 4000 что нам дает удвоитель удвоитель нам дает просто первый партнер если идет через удвоитель это дает 4000 на покупку первого блока но если вы хотите сократить в два раза количество приглашенных партнеров то я вам советую заходить сразу же на 4000, на, на, на первый блок. и так как вы видите, что у нас вы всегда наверху, а под вами ваши партнеры. Нет у нас никаких, хочу отметить, никаких отчислений а, ни на развитие фонда, нет, нет отчислений ни на спонсору, нет никаких отчислений а, админу, как в других проектах. У нас все деньги распределяются от партнера к партнеру. Пи-два-пи, 100% идет в сеть. Итак, вы перешли на первый блок. За вами и приходит первый партнер. Он закрыл свой удвоитель и приходит, становится сюда, на это место. А вот когда поставить второго партнера, вы должны позвонить своему спонсору, чтобы ваш спонсор выставил вам реинвест именно вот ваше плечо. И только тогда э, по, делает покупку второй э, партнер. А вот под второго выставите бронь третьему. Это может быть партнер первого, это может быть партнер три, второго. А не обязательно это должен быть ваш партнер. У нас бизнес полностью работа командная. Здесь за вами будут идти ваши партнеры, партнеры ваших партнеров и партнеры, партнеры тех партнеров до третьей линии. Поэтому будьте, пожалуйста, на связи все время со своим спонсором. Ваш спонсор всегда научит, как управлять именно этими реинвестами. Итак, как только вы встал сюда третий партнер, у первого это будет реинвестное место. И вы выставляете реинвест со своего кабинета первому партнеру. И получаете 3700 на баланс для вывода. А за 300 рублей у вас идет активация площадки «Клевер Если она у вас уже активирована, то вы сразу же получаете 3800 на баланс для вывода. 100 рублей – это уже ваш пассивный доход. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам дают двойную выгоду. Переход во второй блок за 8000. Вот. И плюс они закрывают ваше реинвестное место. Плечи закрывают вам. А под четвертого можно поставить, выставить бронь шестому. А у четвертого это будет реинвестное место. И вы получите опять три уже 800. На баланс для вывода. Не надо больше делать сюда, выставлять, выжимать деньги из одного стола. Важе, как у некоторые у нас партнеры делают по несколько выплат с этого стола. Да тут с этого стола можно сделать 10 выплат. Но я вам советую, наша цель какая? Наша цель перейти именно на золотое кольцо, на ту площадочку, которая у нас вход 20 тысяч, где мы становимся миллионерами. И вот сюда, когда вы, открылся у вас второй стол за 8 тысяч, к вам приходит первый партнер. Сюда идут реинвесты ваших партнеров, ваши реинвесты. Все идут, а прежде чем сюда стать, поставить второго партнера, позвонили и поставили, чтобы спонсор выставил реинвест. Под второго выставите бронь третьего. У первого будет реинвестное место. И вы получите 1000 рублей на баланс для вывода. А вот за 3000 у вас уже активируется площадка «Клевер», где вы будете получать на 3 уровня в глубину и плюс реферальные вознаграждения и на этой площадке, и на «Клевер мини». И 4000 приплюсовывается к четвертому партнеру и к пятому партнеру. И у вас идет активация за 20000, в нашей крутящей площадке Golden Ring. Здесь можно под четвертого поставить шестого. А четвертого это будет реинвестное место. Потому что это они, четвертый и пятый. Они вам всегда будут закрывать ваши плечи. И вы получите уже не тысячу, а две тысячи. У вас тысяча рублей по маркетингу. И плюс уже 1000 рублей идет а, ваше, ваш пассивный доход. Итак, вы перешли на площадку Golden Ring. Это моя самая, ребята, любимая площадка. Вот честно говорю. Как бы ни были эти автопрограммы, хорошие, хороший маркетинг. Но у меня а, самая любимая площадка это вот именно Golden Ring. Я, я в нее просто влюблена. Итак, вы перешли за 20 тысяч на эту площадку. Как видите, здесь тоже так, здесь всего два рабочих стола, а это полностью стол третий, это полностью ваша зарплата, на которой вы будете здесь постоянно получать деньги. На этой площадке вы станете миллионером, ребята. Это честное слово говорю. Лучше быть в списке, последнем списке миллионеров, чем быть первым на доске подсчета. Итак, за вами с Golden Ring Mini, ваши партнеры, ваши реинвесты, реинвесты ваших партнеров. Но хочу обратить внимание, что эту площадку можно активировать также и отдельно за 20 тысяч. Можно сложиться вдвоем за 20 тысяч и купить один, зарегистрироваться и купить, ну, работать вдвоем на одном аккаунте, как у нас делают некоторые партнеры. Итак, приходит к вам первый партнер с Golden Ring Mini, а вот сюда, когда второй партнер становится, вы обязательно должны позвонить своему спонсору, чтобы он выставил вам реинвест сюда в ваше плечо а вот под второго вы ставите бронь сюда, и может прийти то ли ваш реинвест, то ли это реинвест первого партнера, то ли это будет партнер второго партнера, и у первого это будет реинвестное место. И вы выставляете именно ему, в его плечо, и вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот четвертый партнер и пятый партнер, они вам постоянно дают выгоду, а 20 тысяч проплюсовывается к 20 и активируется второй блок за 40 тысяч. Но здесь еще они закрыли вам ваши плечи. И под четвертого можно выставить бронь, поставить шестого. У четвертого будет реинвестное место. И опять вы получили 20 тысяч на баланс для вывода. Точно так же идут за вами сюда все ваши партнеры. Все партнеры ваших, э, реинвесты, э, ваши, э, реинвесты ваших партнеров. И вы будете здесь постоянно крутиться на этих двух площадках и переходить на стол выплат. А это будет реинвестное место. А 20 тысяч с этого реинвестного места и плюс э, э, э, приплюсовывается к четвертому и к пятому. 4. Ребята, простите, у меня телефон. Простите, прошу прощения. И как только стал к вам, выставили вы реинвест, и сразу же получили 20 тысяч на баланс для вывода. А вот и 20 с реинвеста первого, 40 с четвертого партнера и 40 с пятого партнера. И у вас идет активация третьего блока за 100 тысяч. Это полностью стол выплаты. Но вот сюда еще можно а, поставить и шестого партнера. У четвертого будет реинвестная и опять получили 20 тысяч. Пока сюда доходят наши партнеры на третий стол, у всех уже есть на балансе. У кого 80, у кого по 120, у кого 60 тысяч на балансе для вывода. Итак, сюда приходит первый партнер, сюда когда становится второй, реинвест выставляет, выставляет бронь, ваш реинвест выставляет бронь, ваш спонсор, а вот сюда поставьте третьего партнера бронь, выставите, и первого будет реинвестное место, и вы получите 80 тысяч на баланс для вывода, а 20 тысяч, это летят 10 клонов на площадку World Money. Один клон за 5000 летит на четвертый стол на площадку World Money и 50 клонов летят на площадку PD. Вот он, ваш будет постоянный еще пассивный доход. здесь довольно-таки очень хорошие ребята здесь на вот именно по клеверам там, ну не скажу, что там 2100 рублей. А вот здесь это очень хороший пассивный доход именно по этим площадкам. Итак. Приходит к вам четвертый партнер, вы 100 тысяч на баланс для вывода. Пятый партнер, 100 тысяч на баланс для вывода. И так до бесконечности. Ребята, сколько вы будете работать, столько вы будете и получать. Если вы будете лениться, то ничего не добьетесь, а вот если вы не будете лениться, и все время развивать свой бизнес, приглашать партнеров, делать, делать рекламу обязательно. Я что хочу сказать, что побольше нужно общаться. Необщительные люди, они... Крайне редко бывают успешны. Крайне редко они добиваются успеха в бизнесе. А, а вот те люди, которые а, постоянно общаются, звонят в скайпе, звонят в телеграме, в ватсапе, а, делают презентации, а, у них развитые соц, соцсети. А те люди и добиваются успеха. Я хочу, что, ребята, вам сказать. Я... Многие очень знают меня и очень давно знают. Я уже в интернете зарабатываю более 10 лет. Прошла огонь, воду и медные трубы. Я пришла в, вот именно в управляемый бизнес уже более 4,5 лет. И когда я пришла и мне показали, рассказали, как управляется матрица и как работать легко в управляемом бизнесе. Вы знаете, я отчасти, что я именно увидела это, я плакала. Я на все время работала в этих живых очередях. Я постоянно эти уровни, по 12, по 18, по 20 уровней. Нужно было приглашать, и в команде нужно было иметь более, в структуре иметь более трех 4 тысяч партнеров, чтобы выходить на заработок 350 тысяч, двести пятьдесят тысяч. Ребята, я работала я день и ночь, я спала по часу, по два часа в сутки. Я все время долбила интернет. Но когда мне показала, и рассказали, и я несколько раз посмотрела ролик, я пришла еще в ЛС Клуб к Денису. И когда мне Лена показала и рассказала, я действительно плакала от счастья, что я наконец-то нашла то, что я всю жизнь искала. Как же легко у нас работать. У нас очень короткий путь к большим деньгам. Ребята, я прошу вас, не ленитесь, бизнес ведь ваш, вы же станете миллионерами, вы же, никто за вас не будет работать, ни спонсор, ни вышестоящий спонсор, а только вы, только вы и только вы.